Любовь дика, и когда человек пытается сделать ее домашней, она в то же мгновение гибнет. Любовь неукротимый неукротимой вихре свободы, дикий, спонтанный. Нельзя вызвать любовь по собственному желанию, нельзя ее управлять. Управляемая любовь мертва. Она может быть управляемой, только если ее уже убили. Живая она управляет вами не наоборот. Если она еще жива, вы ее одержимы. В ней вы теряетесь, потому что она больше вас. Исконная, первозданная. Она неизмеримо выше и глубже. Так приходит Бог. Точно как любовь к вам приходит Бог. Бог тоже дик. Еще более, чем дика любовь. Цивилизованный Бог вообще не может быть Бог. Церковный Бог, храмовый Бог может быть всего только каменным и стуканом. Бог давно исчез из церкви и храмов, потому что Бога нельзя заточить в тюрьму. Церкви и храмы стали кладбищами Бога. Если вы хотите найти Бога, нужно будет открыться дикой энергией жизни. Любовь – ее первый проблеск, начало путешествия. Бог – его пульминация, высшая дочка. Но Бог является диким вихрем и вырывает вас корнем, и охватывает одержимость, и разбивает вас в древеске Он убивает и воскрешает. Он становится первым и вторым, распятием и воскресением.